Всем привет, меня зовут доктор Храбров, и вы подписаны на мой канал. И у меня для вас отличная новость, я буду продолжать снимать для вас крутые и супер полезные ролики. Темы, которые я могу вам предложить. Хронические заболевания верхних дыхательных путей, хронические насморки, проблемы с носом, сухостью носа, со стеканием в носоглотку, частые проблемы с горлом, частые атиты, вообще проблемы дыхательных путей у детей, да, то есть особенно проблемы с аденоидами, с гландами, вообще с частыми орзами детей. Я много могу говорить о профилактике простудных заболеваний, о том, как быть здоровыми взрослыми детям, у меня очень много знаний по оздоровительным методикам, по психосоматике. Но самое главное, я хочу давать вам то, что действительно нужно лично вам. Поэтому прямо сейчас напишите в комментарии под этим роликом, какие темы вам интересны, да, то есть что я могу вам дать полезного на этом YouTube-канале. И уже на следующей неделе я размещу для вас новое видео. И да, я обещаю вам выкладывать новые видео каждую неделю, как минимум на протяжении двух месяцев. Отличного настроения и хорошего дня. Увидимся. Пока.